Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио И рубрика эмоциональные качели от Blizzard продолжается. Довольно-таки недавно, если обратить внимание на последние новости слева, появилась новая информация о техническом обслуживании магазина Battle.net. Оно будет проводиться 17 марта, в четверг, 20 вечера по московскому времени, и продлится приблизительно до полуночи по московскому времени. В это время услуги, связанные с жетонами WoW, будут недоступны. Окей, хорошо. Такое техобслуживание уже, в принципе, было, и мы видим его вновь. Что мы получили после того техобслуживания, которое было где-то 5 или 6 дней назад? А по факту ничего нового абсолютно, жетон только понизился в цене, что, в принципе, довольно-таки неплохо. То есть до техобслуживания он там стоил 310, 320, 330, после того техобслуживания он начал стоить 280 275, то есть цена вообще кардинально понизилась. Это круто, это классно, но что нам принесет это внезапное техобслуживание, связанное с жетоном? Вопрос довольно-таки хороший. Что в итоге делают Blizzard, что они хотят реализовать? Какую-нибудь мысль бы уже дали, то что мы делаем это для того-то, для того-то, чтобы вы могли сделать то-то, то-то, а так по факту мы сидим, смотрим и не понимаем чему это вообще делается, для чего это нужно. Не знаю, на текущий момент я все-таки преодолел отметку в 10 миллионов золота, 10 миллионов 300 тысяч на текущий момент, и, похоже, компания Blizzard не хочет, чтобы у меня долго задерживалось это золото. Быть может, я куплю пару жетонов, посмотрим. Реально нужно об этом подумать. Стоит подумать еще, юзать их сразу или захолодить в сумке. Не знаю, вроде мыслей много, а мысли насчет чего по факту, то есть что будет после этого техобслуживания, вопрос реально хороший. Подумаем, быть может что-то они правда напишут в ближайшее время. Ждем, в общем. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!